Всем привет! Вы смотрите телеканал форума Свободной России в студии Данила Константинов, а в гостях у нас политик, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте! Да, добрый день! Надеюсь, что добрый. В воздухе запахло войной. Информационное агентство «Бумберг» сообщило, что в американской разведке есть информация о готовящемся вторжении России в Украину. Причем план этого вторжения достаточно точно Известен, якобы известен. Вторжение должно происходить с трех сторон, через Крым, через восток Украины и через территорию Беларуси. Якобы для этого уже стянуты войска, артиллерия и авиация к границам Украины, а в России мобилизованы десятки тысяч новых резервистов. Причем число этих мобилизованных резервистов по информации разведки беспрецедентно по отношению ко всем постсоветским временам. Как вы думаете, что это такое? Это реальная информация? Может ли возникнуть война вот по такому сценарию? Ну, С учетом риторики, непрекращающейся истерии в отношении Украины на всех пропагандистских каналах, с учетом злобы, мстительности нашего политического руководства российского, конечно, очень похоже на то, что что-то готовится. И ведь не просто так американцы сообщили эту информацию в Евросоюз. Мы знаем об этом, что они предупредили Евросоюз о возможности военной агрессии. И это серьезно. Не просто так в телеграм-каналах, которые типа имеют свой инсайт в Кремле, якобы, по крайней мере, распространяются планы, как бы так сказать, какие-то дополнительные детали подготовки вот такого вторжения возможного. Оно, конечно, не будет в действующей армии, да, вот в прямую смысле там, это типа полугибридный какой-то вариант, но достаточно массированный. И в случае каких-то там осложнений сразу могут быть и штатные войска введены. Вот, поэтому, конечно, что-то готовится, что-то витает в воздухе, витает в воздухе в том числе, наверное, потому что власть теряет стремительно поддержку населения. Я вот только что сейчас разговаривал с людьми из Москвы, вот с Володей Рыжковым и со многими другими. Они говорят, что в воздухе какая-то вот накопленная, огромный накопленный заряд злобы, агрессии ко всем, причем ко всем без разбора. Абсолютно, так сказать, ну, говорят, просто какой то вот обстановка такой какой-то взаимной ненависти, озлобленности, подавленности. И все это вот может как сжатая пружины куда-то куда разжаться с тяжелейшими последствиями. Но ну, по крайней мере, вот только что разговаривал с Рыжком и, с, и там, с рядом другим товарищем, вот у них такое впечатление складывается. Может, это Москва, конечно. В Москве острее чувствуются все политические проблемы. Но в любом случае что-то витает очень тревожное и нехорошее в воздухе. То есть вы думаете, что власти российские могут просто попытаться канализировать эту энергию в другом направлении, например, в направлении Украины? Да. Сейчас агрессия она равнонаправлена. Она направлена как в сторону и, и ненависть. Как, как в сторону власти, так и в сторону всех остальных. То есть люди между собой вступают в драки, в конфликты. Появляются видеопленки, где там какой-то муж обиженной жены, которые отказались обслужить по QR-коду. В магазине прибегает туда, с топором начинает крушить прилавки, кассовые аппараты и так далее. Но, слава богу, людей не тронул. То есть вот этот заряд накопленной отрицательной энергии очень велик. И э, соблазн канализировать его, то есть дать ему канал вот, э, в виде какой-то агрессии, э, весьма соблазнителен. Я не исключаю. Я, конечно, не, у меня нет инсайда того, о котором там многие другие заявляют. Но, судя по аналитике поступающих сообщений, э, военная агрессия возможна. Провокации. Как минимум провокации вооруженные возможны, которые эти провокации могут быть использованы как повод для вторжения, для каких-то масштабных операций. Вот я думаю, что это вполне возможно. А может быть это очередная форма шантажа путинского, к которой мы уже привыкли? А Ведь он постоянно а играет том... на повышении ставок, пытаясь чего-то добиться для себя. А дело в том, что Путин сам никогда не знает до конца, что он сделает в следующий день. Они тестируют ситуацию, я все время говорю, что они тестируют как ситуацию народного терпения, они тестируют ситуацию в пределах жестокости, бесправия, произвола, да. И они также тестируют вот здесь ситуацию, а что мы можем сделать? А если мы вторгнемся, то что будет? А если вот мы сделаем это, то что вот это? Да, посмотрим, да, к этому мы пока еще не готовы, но вот мы там, а к этому может быть готовы. И посмотрим, как, как пойдет. Я думаю, что вообще никакого стратегического плана у Кремля нет давно. Они, в общем-то, реагируют на внешние раздражители, они реагируют на какие-то сиюминутные ситуации, но просчитать далеко они не могут и не хотят. Да у них и задачи такой нет. Они, в общем-то, я как-то помню свою беседу с одним кремлевским царедворцем, и я ему говорю, слушай, ну вот такая-то проблема будет нарастать, такая-то проблема будет нарастать, вот такая-то. Мы же должны сейчас уже думать, типа там, как минимизировать последствия возможных нарастающих проблем будущего. Он мне говорит, Гена, типа задолбал ты нас. Мы реагируем на те проблемы, которые есть сейчас, а все остальные мы решаем по мере их поступления. Если мы сейчас еще будем думать о будущих проблемах, у нас ни хрена не останется времени решать проблемы текущие. Поэтому, знаешь что, вот давай так, вот есть проблема, мы ее обсуждаем, а ее нет в будущем, ты думаешь, что она там возникнет. Но ну, извини, мы эти проблемы не обсуждаем только тогда, когда они появляются. Я говорю, слушай, а не может так получиться, что проблема возникнет тогда, когда уже обсуждать и пытаться ее исправить, будет поздно. Он говорит, ну мы их так не считаем. Вот и был наш такой разговор, откровенный, довольно-таки и открытый. Они не считают, что нужно сейчас продумать какие-то последствия надалеко вперед. Как говорится, как, помни, помнишь, как это было такое волентаристское высказывание Владимира Чаленина, вяжемся в драку, а там посмотрим, да? Вот я боюсь, что и Путин руководствуется, его вот даже не сколько Путин. Я думаю, что сейчас Путин в известной степени ведомый силовым блоком. Вот они ему докладывают, говорят, Владимир Владимирович, надо так, а то иначе там то-то. Владимир Владимирович, давай вот так, потому что иначе проиграем, иначе вот потеряем, иначе потеряем поражение. Он говорит, ну давайте, ребят. И вот мне кажется, что именно вот такая тактика решения проблем или там задач по мере их поступления, она является доминирующей стратегией Кремля в настоящий момент. При этом официальное лицо Кремля Дмитрий Песков заявляет, уже неоднократно заявлял, что никаких планов по вторжению в Украину нет и вообще Россия не собирается проявлять агрессию. При этом он подчеркивает, что возможна провокация с украинской стороны в районах так называемых ЛДНР. Как вы думаете, может быть они и готовят какую-то провокацию якобы с украинской стороны для того, чтобы под этим соусом уже осуществить вторжение? Ну, сейчас очень много ходит всяких конспирологических, полуконспирологических версий о том, что начнется с Украины, потом будут какие-то попытки вылазки на границах прибалтийских государств, даже Польши через Беларусь. Сейчас сказать сложно. Я думаю, что даже в Кремне до конца они не, не, не понимает, что они хотят и могут сделать. Им что-то надо сделать, а чего и как пойдет, они до конца не понимают. В любом случае, мир относится к этому очень серьезно, принимает превентивные меры. Насколько, ну, вот я тоже опять-таки, ну, мы же не можем дост... подтвердить достоверно, да? Но якобы визит э, э, директора ЦРО был направлен на то, чтобы сказать, ребята, если сунетесь, если серьезное что-то будет, то вы, вы знаете, так сказать, эту историю про русский триллион. И мы знаем. И мы знаем, где эти триллионы ваши хранятся. И как, если что-то будет, то имейте в виду, что мы, этот русский триллион, сделаем так, что воспользоваться вы им не сможете. Но якобы такое предупреждение прозвучало из уст бывшего посла американского в России, а ныне директора Центрального разведного управления, который приезжал с визитом. Так или это или не так, сказать сложно, но это вполне возможно. И надо понимать, что последствия для путинского режима, последствия для российской экономики для социальных э, стандартов, которые вот минимальные и так там, дают возможность не жить, а выживать, будут ужасными. Это резко все обвалится. Российская Россия не готова к никакой серьезной войне. Она готова э, к власти жизни, как это было во многих войнах, когда Россия Россия это очень часто даже в основном воевала не умением, а числом. Вот если мы по честному там посмотрим на нашу историю. Всегда были чудовищные гигантские потери в любых сражениях со стороны России. Потому что солдат не жалеет, русская баба еще нарожает. Это даже не высказывание там неосторожное какого-то маршала. А это вообще, как бы, так сказать, политическое так и на Кренли, там Холопов жалеть, еще там нарожают. Да, я, так сказать, никаких проблем с этим не будет. Но все-таки тогда в их было там 6, 8, 10, 12 детей. Поэтому я думаю, что вот к войне, к серьезной России не готова. Но вот какую-то устроить серьезную провокацию, свалку, там, пожертвовать сотнями тысяч жизней, она может. Я имею в виду не Россия, а, конечно, российское руководство, путинский режим. Но вообще возникают сомнения в том, способна ли современная Российская Федерация выиграть, в полном смысле слова, такую войну. Ведь мы помним, что даже Чечня отдалась с большим трудом. Ну и Чечня отдалась с большим трудом, и, э, по сути дела, она и выиграла эту войну в если так по-честному-то. Мир был заключен больше на условиях, так сказать, чеченских, ну, я имею в виду тех, кто там стоял во главе тогда республики, нежели там Москвы. Вот, а я вспоминаю еще один пример Финляндии, маленькую Финляндию, маленькую, на городу. Финляндии, линия Моннергейма, Моннергейм, между прочим, выпускник, так сказать, Академии Санкт-Петербургской, по-моему, я не помню, какой пехотный или артиллерийской, ну, инженерный, по-моему, даже. И вот там были гигантские, чудовищные потери Советской армии в 1939 году, которая по большому счету там... А финские потери там, я уж не помню по цифрам, но там, по-моему, порядка там, 135 тысяч наши положили за две недели войны, а финны потеряли, по-моему, там, может быть, тысячи 8-10, вот что-то вот так там, 1, 1 к 13, 1 к 15, если не больше. Вот так, конечно, наши воевать умеют. Хрены ли там жалеть солдатам? не проштурмовали без подготовки, положив полмиллиона жизней. Да, потому что нужно было Киев взять к 7 ноября, э, сказать, что вождь радуйся, к 7, 7 ноября Киев взят. А то, что угробили при этом полмиллиона человек, это цифра потерь, например, э, стран там Соединенных Штатов Америки, э, Британии, да, которая 6 лет воев... Британия 6 лет воевала, Соединенные Штаты Америки, чем меньше. Но тем не менее, вот такие цифры потерь. А мы потеряли за одну операцию по форсированию Днепра. Хрен ли жалеть солдат. Русские бабы еще нарожает. Вот никого не жалели положили полмиллиона человек. Поэтому я вот говорю, вот, чему, чем может обернуться для россиян военная авантюра, если на, нее, если на нее готов пойти Кремль. Сотнями тысяч жертв. Сотнями тысяч жертв. Потому что это не та Украина, которая была в 2014 году, имевшая 20 тысячную армии, которая, в общем-то, больше для, декора... для... для декорации была, нежели для боевых действий, имея все гарантии, в том числе от России неизыбленности границы, сохранения мира, да, и Украина ни, ни с кем не готова воевать. Сейчас это другая армия, другая ситуация. Сейчас это будет сразу моментальная, масштабная помощь э, Запада. Просто надо вспоминать, что Советский Союз полностью потерял армию в 1941 году, 80% личного состава были потеряны в три 3-3,5 месяца войны. И если бы не мас массированная помощь союзников, вот этот Лен лиз Огромное число там самолетов, танков, пушек, связей, грузовиков, продовольствия, боеприпасов. Никакого сопротивления бы не было. Нечем было бы воевать. Армия была разгромлена полностью за три месяца войны. Вот надо понимать, что аналогичную масштабную помощь получит Украина, если Россия осмелится пойти на военную агрессию. По сути дела, поправ все предупреждения мировых лидеров. Поправ все правила, и под которым она сама подписывалась. Но это, в общем будет тяжелейшие последствия для россиян. Пусть все те, кто слышит наш эфир, осознают это, и рассказывают своим товарищам, друзьям, сослуживцам. Причем, мне кажется, что такой внутриполитической поддержки, как было в 2014 году, у этой войны уже не будет, потому что вот эта вот раздутая химера русского мира, вот эта вот дымовая идеологическая завеса для агрессии, придуманная Кремлем тогда, она уже сейчас не работает. Я, например, Не работает, по своим конечно. знакомым. Не работает. Вот. Я просто читал как-то огромную статью, она была, как ни странно, в Огоньке, которая приводила пример настроения, в том числе, ну, как говорится, лидеров общественного мнения, писателей, поэтов, художников, известных людей, общественно-гражданских активистов в разных странах накануне Первой мировой войны. Они все призывали к войне Защитить свое отечество, к патриотизму и так далее и тому подобное. Всех со всех сторон. И, и немцы, и французы, и англичане, и наши, и все, кто там, рвались в бой, как говорится. Война внесла коррективу, показала, насколько это страшно, ужасно. Мы это знаем не только из книг Эриха Марии Ремарк, но и многих других. Вот понимаем, какое тяжелейшее поражение потерпели нации все вместе в этой Первой мировой войне. Но выводов, к сожалению, не сделали. Вот, Поэтому я думаю, что вот это ситуация, когда может быть очень серьезное потрясение всей основы путинского режима, вот эти боевые действия. Я не верю, что Россия может эффективно сейчас действовать против всего мира. А как вы думаете, это в перспективе может привести вообще к падению режима? А это обязательно приведет. Я просто напоминаю, что царский режим, который Существовал 300, ну какой 300? Больше. Только династия Романов существовала 300 лет. Он и рухнул в результате полного ослабления и деградации своих несущих опор в ходе Первой мировой войны. И народ был вооружен. И боеприпасы, и оружие, и значит, патроны, все это свободно оборачивалось, обращалось на территории царской России, было в руках населения. Это серьезная вещь. Я же не как-то приводил в своих интервью пример, еще когда я был в Думе, началось, был замком комитета безопасности, мы там рассматривали вопрос баллистических экспертиз для оружия, находящихся на складах длительного хранения, и тогда вносили даже поправку к закону, отменяли эту баллистическую экспертизу, потому что такого оружия накопилось там, по-моему, свыше 10 миллионов или 12 миллионов единиц автоматического оружия легкого огнестрельного, они уже не говоря про все остальное. И тогда власть потом уже понимает, что может быть, э, могут быть какие-то протесты серьезные, они начали планово уничтожать это оружие, поскольку боялись, что оно попадет в руки народа. Ну, склады почти не охраняются, там огромное количество автоматов Калашникова, там еще с 43-44 года патроны лежат э, в боксах длительного хранения, они стреляют прекрасно, я сам когда служил в армии, стрелял патронами 43-го года. Великолепно. Не ни, ни разные осечки. Великолепно работали. Вот поэтому начали уничтожать это оружие, чтобы оно не попало в, рука, в руки населения. А сейчас, если они вооружат это население, бросит в бой. Ну, все это может привести к обрушению, к серьезным проблемам. И я не уверен, что такой у нас режим прочный, что он все переживет и справится. Я еще говорю, что накапливается неосознанные агрессии и ненависть в населении Российской Федерации. Довольно быстро это зреет. Зреет грозня народного гнева. Они пока еще никуда акцентированно не направлены, но как это у нас принято говорить на западный манер? Их же можно канализировать, то есть дать им канал выхода вот этой агрессии. Не только там в виде войны, но и протестов против власти жестких. Не знаю, пойдет на это Путин? Мне кажется, он не понимает. Мне кажется, он уже не в адеквате. Мне кажется, он не оценивает реально ситуации в мире, вокруг России, он, мне кажется, такой в прострации находится, он думает о том, как бы ему войти снова в число людей, которые управляют судьбами мира, а не понимая, что, в общем-то, он становится все больше и больше изгоем. Он, по, по сути дела, уже, как бы так сказать, ну, еще не близнец брат, но уже родной брат Лукашенко, который не признан во всем мире. Ну, скоро такая же участь Путина постигнут если он дальше Кстати будет. Кстати говоря, в Американском Конгрессе уже появилась такая инициатива, да? внесен проект резолюции о непризнании Путина президентом, если он пойдет на выборы в 2024 году. А ведь это очень серьезно, Геннадий Владимирович. А там серьезно даже не то, что они внесли, а серьезно то, что две обе палаты на уровне профильных комиссий, ну, там, комитетов комиссии, поддержали эту резолюцию. И причем авторами является один депутат, ну, конгрессмен от Демократической партии, а второй ⁇ это республиканец. То есть там нет в этом плане межпартийных разногласий. И комиссия обеих палат, Сената и Конгресса, уже поддержали, одобрили текст этой резолюции. То есть шансы на принятие Конгрессом США и Сенатом, утверждения Сенатом этой резолюции. Весьма-весьма высоки, почти-почти-почти ну, наверняка. Это означает, что американский истеблишмент будет вынужден руководствоваться этой резолюцией и ее выполнить. Но это очень серьезно, такого же никогда не было. Такого же никогда не было. То есть так довести своих, как это Путин говорит, западных партнеров до такого остервенения, это еще, как говорится, антиталант надо иметь, чтобы против себя так всех настроить. Вот они сумели, Лукашенко и Путин. Ну, кстати, говоря, если Как, Путин как это военную... говорится, никто не верил, а они сумели. Да? <свят> если Путин решится на военную агрессию, мне кажется, такой вариант вполне, вполне вероятен. Ну, если он уже действительно потерял связь с реальностью, да, может решиться. Потому что э, проигравший э, известен. Даже еще война не началась, а проигравший уже известен. Проиграв... Проигравшим будет путинский режим. Это совершенно очевидно. Мир не позволит сейчас, после опыта Гитлера, с которым тоже думали договориться, поправить. Но ну, все-таки немцы цивилизованные нации, да не могут они такого сделать, тоже все надеялись, там, до 1938 года, что какие-то будут там изменения, сдвиги и так далее. А вон он чем кончился. 110 миллионов мир потерял жертв во Второй мировой войне, если не больше. Вот, поэтому сейчас не будут повторять вот этот печальный опыт до конца договариваться. Единственным, конечно, фактором, сдерживающим является ядерный потенциал России. Это мы понимаем. И в этом смысле будут с Путиным разговаривать до последнего, чтобы не допустить третьей войны, которая будет уже идти с применением ядерного оружия. В этом смысле, да. Но вот я думаю, что вот все эти идеологии, звонки и прочее, они объясняются только тем, что ядерное оружие, оно по своей разрушительной мощности ну, превосходит, как бы так сказать, все остальное, что может плохого произойти с нами, со всей цивилизацией. А так вы кто с ним разговаривал? Никто бы с ним не разговаривал. По конвенционному, по обычному оружию преимущество Запада там много, много раз, много раз по 10 раз, я бы так сказал. Их раз, еще раз, еще много-много раз. Вот там огромное преимущество, десятикратное, не 10, может, 25-30-кратное, 40-кратное преимущество НАТО, надо, Российской Федерации. И никакой там гиперзвук не поможет. Потому что, во-первых, его А нет, Б он там не решает эти задачи. Вот поэтому, единственное, так сказать, Путин, почему с Путиным разговаривает? Потому что он может, так сказать, в припадке безумия нажать красную кнопку, или дать приказ нажать красную кнопку. Поэтому с ним еще разговаривать. А так бы значит, уж давно бы, так сказать, не разговаривали более жестко и принципиально. Ну, еще раз говорю: что пусть ты и подумает. Вот, вот мы сейчас с тобой говорим. А пусть элиты подумают, кто хранит деньги за рубежом, кто семьи туда вывез. Причем деньги там не десятки тысяч долларов, и даже не сотни, а сотни миллионов долларов и миллиарды. Вот пусть они подумают, как они, когда их семьи будут там задержаны, арестованы, интернированы, там, не дай бог чего. Вот что они будут делать? Когда будет отобран, блокирован русский триллион, чтобы он никуда не, не использовался, ни для подкупа, ни для подрывных целей, ни для чего. Там же Запад сразу примет меры против русских денег, да, российских денег. Потому что, ну, а как же, если война, так война, значит, военные положения, значит, все конфискуют, запретят пользоваться, и все. Но пусть тогда там семьи подумают об этом, позвонят своим папам, дедушкам и скажут, вы что там, совсем с ума сбрендили там, совсем сошли с ума, совсем у вас крыша поехала. Вы хотите, чтобы я тут находился в какой-то там тюрьме на период военных действий, меня посадят, ты давай там, дед. Сходи там главному, объясни ему, чем это все грозит. Ну, я так условно, конечно, утрирую, но, в принципе, -то, они же тоже должны бояться все эти семьи. Э, высокопоставленные знати, там всякие Роктенберги, Ковальчуки, там, Лавровы и так далее. У них же дети там, Медведевы там и прочее. Ну, и дети будут арестованы. Миллиарды будут там, триллионы изъяты ну, на период военных действий. Ну, пожалуйста, делайте что. Я всегда говорю, что у Запада аргументации и рычагов воздействия на Путина, в разы больше, чем они сами, это, сами об этом думают. Ну, я уж так, извиняюсь, голопом по Европам по всем пунктам пробежал, но, в общем, я думаю, что последствия для путинского режима будут уничтожающими, если они увяжутся в серьезную войну, даже с применением, естественно, с применением обычного вооружения. Ну, а ядерное вооружение, мы понимаем, что это такое, это гибель, гибель цивилизации. Это не гибель цивилизации уже, к счастью. Да, конечно, погибнут сотни миллионов людей, если будет развязана ядерная война. Но это будет последняя война демократии и диктатур. Потому что, тогда уже будет идти война на полное уничтожение территорий, где диктаторы угрожают подорвать мирное существование всего мира. Всех стран, всей цивилизации. Вот надо понимать, что это будет последняя война, на уничтожение всех диктаторов, всех авторитарных режимов, поскольку от них исходит вся угроза. Ну извиняюсь, все дерьмо оттуда идет. Вот если мы сейчас возьмем, откуда идет военная угроза, откуда идет конфликты, Это в основном диктатуры разных форм. Это жесткие авторитарные тоталитарные режимы. Они являются причиной всех бедствий, войн, всяких катаклизмов, катастроф, бунтов, геноцидов и так далее в мире. Вот сейчас мир поменялся. Если мы берем 20 век, это был век диктаторов. Это диктаторы возникали не только там э, в, в результате большевистских экспериментов или ливацких, там доктрин, как он типа полпот, да, уничтоживший треть населения своей страны. А вот, вот они возникали и в буржуазных странах, вполне приличных, где страны буржуазной демократии. Но тот же Гитлер пришел к власти на честных и вполне демократичных выборах в третьем году. Его избрал народ немецкий. И не только он. И Муссолини также, там, и ряд других диктаторов, авторитарных руководителей пришли к власти путем выборов, э, воли народа. Другое дело, чем это закончилось, и какие меры они стали проводить, какие концлагеря они стали там э, возводить. Но вот сейчас нет этого идейного противостояния, нет доктрин политических, нет каких-то там... Э, битвы за какую-то там идею освобождения всего человечества от какого-то гнета Этого нет. Сейчас все, все диктатуры, они про бабки. Про капитал и про воровство. А если, ребята, у вас основная цель наворовать и отправить свои семьи жить в цивилизованный мир, как вы можете против него войну начинать? Это вот первый вопрос, который нужно задать. Но уж если вы начнете, тогда нужно, к сожалению, нужно уже, имея огромные гигантские преимущества, ну да, уже на уничтожение всех диктаторских режимов мира. Но другого варианта нет. Иначе какой-нибудь режим, получивший доступ к новым видам энергии, или к новым штаммам вируса, или к новым каким-нибудь технологиям, или к искусственному интеллекту особой разрушительной силы, рано или поздно уничтожит цивилизацию. Вот мы должны понимать, что если Третья война, это будет последняя, она будет на уничтожение территорий, которые будут источниками авторитаризма, тоталитаризма, диктаторских всяких структур. Готово к этому наше население? Я не знаю. Я с ужасом об этом думаю, потому что у меня огромное число друзей, товарищей, знакомых, родственников находится в России, они все являются заложниками вот такой авантюры, если не дай бог чего начнется. Мы все погибнем. Погибнем в ядерном пламени. Я хочу сейчас немножко отойти от этого, от такого апокалиптического сценария, поговорить Я о не более нет. таких при приземленных вещах. Да, Северный не поток будем, не 2. Будем до конца, да. Да, сегодня стало <говорит> известно, что США вводят новые санкции против Северного потока 2. До этого немецкий регулятор приостановил работу этого газопровода в связи с требованием газовой директивы ЕС. И вот возникает вопрос, который я переадресую вам. Его <говорит> вообще запустят или нет, как вы думаете? Трудно сказать. Вот сейчас я в этом не уверен. Еще, допустим, полгода назад я думал, что все-таки в результате каких-то компромиссов длительных его могут запустить. Но мы видим, что Россия, она не способна выстроить какую-то адекватную э, компромиссную политику. Да? Вот э, мы же видим, что газ используется как оружие энергетического шантажа. Что, например, они там не заполнили газ, вы хранились европейские. Не знаю, по какой причине. Они взяли и резко обрубили... И сократили транзит газа через Украину, ну, типа, наказать украинцев, вот вы нам платили там миллиарды долларов за прокачку газа, да, а теперь мы не будем. Хотя клятвенно заявили, когда там первые санкции были против Северного потока-2, что мы не будем наказывать Украину, мы просто в дополнение будем прокачивать большие объемы газа по Северному потоку-2. Ну, и немцы под предлогом того, что вроде есть договоренность, что Украина получит свой, свою квоту по прокачке газа и не потеряют в бюджете, ну, типа, согласились, ну, давайте, хорошо, сделаем Северный поток-2. Немцам было выгодно. Но немцам сейчас выгодно, допустим, я хочу просто, может, я не знаю, слушают нас немецкие политики-дипломаты или там узнают ли они в нашем эфире. Вот, конечно, сказать, что да, сейчас, ребята, вам выгодно. Я очень с большим уважением отношусь к немцам, к ФРГ, к политикам. У меня очень много там знакомых. Очень хорошие отношения. И даже с госпожой Меркель мне довелось встречаться лично. Прекрасное впечатление она от этой встречи. Я хочу сказать, что сейчас вам выгодно, а завтра такая начнется свара в Европе, что вы потеряете больше, чем приобретете. И вот мне кажется, нужно сейчас мыслить не тактически, что будет завтра, а стратегически, понимая, что будет послезавтра, через месяц, через год, через два. И здесь вот как раз идет чистый проигрыш Европы, который становится добычей по сути дела, вот этого газового шантажа. Но я знаю, что сейчас в Европе в режиме ошпаренной кошки ищут альтернативные источники российского газа, российской нефти. И там и Норвегия с ее там запасами, там и Соединенные Штаты, и с их жирным газом, добытым на сланцевых месторождениях, и новые технологии, и новые месторождения. Но я так думаю, что Европа в каком-то обозримом будущем справится с этой угрозой газового шантажа, но пока еще ей требуется какое-то время, поскольку потребности энергетики в сжигаемом топливе, в связи с тем, что под корень режут атомную энергетику, потребности в сжигаемом топливе они возрастают. Зеленая энергетика не успевает развиваться так быстро, чтобы закрыть растущие потребности в электроэнергии, вообще в энергии как таковой, тепло, энергия, Поэтому сейчас возрастает доля сжигаемого топлива, ископаемого топлива в общем энергетическом балансе мира. Заметно увеличился этот баланс в пользу сжигаемого топлива. Но ну, это по при, при, при, причине ядерной энергетики, сокращение ядерной энергетики и в балансе энергетическом. Поэтому Россия еще какое-то время имеет хорошие шансы на поставку энергоносителей, если это не будет связано с каким-то каким шантажом политическим. Вот то, что сейчас может сделать Путин, его режим, он может нанести непоправимый ущерб российской энергетике. Она просто, на российская энергетика, потеряет все рынки сбыта. Вот это огромная угроза. То есть после Путина может остаться пустыня, развал полный, руины, да, в том числе от энергетики, потому что просто перестанут покупать наш газ в связи с тем, что он политизирован, перестанут покупать нашу не в связи с тем, что она связана с политикой. И является инструментом давления и шантажа. Криштант. Найдут новые источники, найдут новые пути, найдут новые, построят новые трубопроводы, построят кучу э, заводов по сжижению там, газа, по переработке, не знаю, там есть же технология, пока очень дорогая, по превращению угля в нефтяную пульпу. Вот, но она пока дорогая, и там, получается, не очень хорошо получается, а ее можно, технология есть, но просто она очень дорогая. Когда из угля можно делать то же самое, что и делают из нефти. Но, но почти. Но оно пока дорого, пока, конечно, нефть намного дешевле. Вот, так что мир ищет. А я уж не говорю там о возможном прорыве в термоядерном управляемом синтезе. Это будет вообще просто, просто так сказать, там, даже не прорыв, а это будет просто новая эпоха, новая эра энергетическая. Но мы не знаем, сколько есть лет в России. Мы не знаем. Но в любом случае после Путина могут остаться руины, в том числе в энергетике российской. Хочу немножко поговорить о новостях из России. Новости из России поступают все более мрачные. В Ленинграде все больше убийств с расчлененкой. Недавно значит, в ДТП после, во время ДТП из багажника автомобиля вывалился труп, значит, который везли не на кладбище, а чтобы его съесть. Каннибалы, пенсионерка, значит, спорола себе живот, потому что ей не делали операцию. вообще Что там вообще происходит, Геннадий Владимирович? Что за дикие новости? Ну, Но они, к сожалению, предсказуемы. Поскольку э, вот все, весь, все, все тот кошмар, который э, творит власть, она пошла по пути силового удержания своего господства, пыток. Мы знаем про эти там, 40 гигабайт или терабайт пыток. Мы знаем там про и видим постоянные аресты, обыски, произвол, отсутствие правосудия, несправедливости, жуткое социальное расслоение, многое-многое другое. Там и крах, и кризис образования, социальных программ, инфраструктуры, ЖКХ. Да, я не знаю ни одной отрасли в России, которая бы работала успешно. Но может только цифровизация идет там, потому что мы просто берем... У нас ничего не было. Вчера был топор, а сегодня мы уже там компьютер поставим вместо этого топора. Вот, а все остальное в, деграда... в деградационном на... На... упадке находится. Россия – это страна деградационного упадка. И, естественно, деградирует мораль, нравственность, накапливается негативный потенциал. А с чем иначе? Вот я говорила о своей беседе. Да? Накопление ненависти, злобы, агрессии во все стороны. И все это, конечно, будет выливаться в бытовые, в первую очередь. В первую очередь будет выливаться в бытовые ситуации, убийство, поножовщина, избиение детей, там, не знаю, там, все что угодно. Самые жуткие, самые страшные преступления, от которых холодеет кровь в жилах, да, но это все будет нарастать. И я все время говорю, что если путинский режим не трогать, даже не трогать, не бороться и не критиковать его, то он все равно, как вот выгорающая звезда, он начнет внутрь сам себя обваливаться, обрушиваться, коллапсировать. Вот есть такое слово «коллапс», да, английское, оно и в русском языке уже есть. А вот. Будет внутрь себя обваливаться, потому что все несущие опоры путинского режима сгниют. Они и сейчас наполовину сгнили, потому что я все время говорю, что путинский режим поддерживает две категории людей. Ну, по большому счету, крупными мозгами. Это дураки и приспособленцы. Ну, среди приспособленцев там разные люди есть, да, там и Халуичи в виде, и там... Лизоблюда и те люди, которые вынуждены каким-то образом как-то мириться, чтобы чего-то пытаться. Ну, на самом деле, либо, либо дураки, либо приспособленцы. Вот две несущие опоры путинского режима, две беды. России, две опоры путинского режима, вовсе не дураки и дороги, наши главные беды. А вот это вот две категории населения. Поэтому, как только вот это все рух начнет деградировать, сгниет до конца, то все это обвалится. Будет самообвал, саморазрушение путинского режима. Ну а с учетом того, что он испытывает внешние давления, санкционные. Россия отключена от международных финансовых рынков. В России деградируют и полностью прекратились значит, иностранные инвестирования. Это огромные потери. Мы отключены от ряда современных технологий. Идет деградация там образования. Идет деградация социальных сфер, науки. И это все скажется, это все причины, которые приведут к полному коллапсу путинского режима. Ну, естественно, люди, которые находятся в подавленном состоянии, тут еще вот эти все эти пандемии, всякие, почему там против QR-кодов забунтовались? Ну, вот уже на уровне, так сказать, подсознания, вот уже это отторгается, вот эта вся идеология власти, подавление людей, там контроль, она уже на уровне подсознания вышла. Кстати Это говоря, бунтуют не нехило. Бунтуют нехило с захватами администрации. Там. То есть то, о чем многие годы говорили оппозиционеры. Ну, собственно, вот оно происходит. Потихоньку. А я всегда говорил, что не политические будут мотивы, а какая-то эмоция выведет людей на улице. Вот она. Сейчас, сейчас вот эта эмоция, протест против QR-кодов, против этой вакцинации, принуд, по сути дела, принудительный одним, одной вакциной. Да? Либо мы вас принудительно вакцинируем одной вакциной, либо мы вас, там, либо мы, мы вам, вас полностью ограничим в правах. Вот и люди бунтуют. Потому что если вы сказали, вот, ребята, мы вам даем 5 вакцин, вы сами выберете, кому вы больше доверяете, там, с соседями, с друзьями, со, со своими поговорите, пообщайтесь. Тогда бы там, ну вот мы просто считали там банально, что если бы там даже 10-15% привились бы с западными вакцинами, 20, это потом порядка 14-28 миллионов человек. Огромная цифра. Это минус тех, кто против вообще вакцинации. Те, кто там железно стоит против вакцинации, ну пусть стоят, да? Мы с этим уже ничего не сделаем. А среди, там же больше половины колеблется. Они, может быть, и готовы были попривиться, но они доверяют вот той вакцине, которая им навязывает. А то, что им навязывают, вот, у меня всякое сомнение. Люди вообще не любят, когда им что-то навязывают. Вот ты приходишь в магазин, а тебе начинают, купи кофеварку. Она может и прекрасная кофеварка, но у тебя сразу отторжение. Зачем вы мне ее навязываете? Или там купи какую-нибудь кастрюлю, там, э, паровую, да, она тебе, может, и нужна, но ты, ты не любишь, когда тебе навесы. Ты любишь, когда ты пришел и ты скажешь, где у вас паровые кастрюли, я хочу выбрать лучшую. Вот так. А когда тебе говорят, вы либо это паровая кастрюля, либо никакой, ты говоришь, да пошли, вы, я буду на обычной, так сказать, все делать. И вот точно такое же отношение к спутнику В. Я еще раз говорю, что там, вот я лично считаю, что она помогает от тяжелых случаев, там, от каких-то, да, это мое личное мнение. Я не, не микробиолог, я никто. Я просто человек, который там, сделал выводы, исходя из той информации, которая есть вокруг меня. Но люди могут не доверять. Они не любят, когда им навязывают. Если бы им дали возможность, альтернативы, наверное, проблем был. А так как им не дают эту возможность, они бунтуют. И правильно делают. Потому что так нельзя с народом, как со скотом. Мы вам приведем эту вакцину, даже если вы ей не верите. Даже если вы будете помирать, это вы будете помирать, потому что мы вам навязали ее. Ну, я так вот условно говорю. И, конечно, люди бунтуют. Они, может, даже не сколько антиваксеров, сколько они анти там. Э, они просто не любят, когда им загоняют стойло так открыто и публично. Ну что ж, последний мой на сегодня вопрос. Я прочитал у вас на странице, что собирается некая инициативная группа по созданию движения за свободную Россию. Можете немножко рассказать об этом? Но история такая. Я просто крупными мазками. Есть люди сейчас, новая миграции, они говорят, что надо как-то объединяться, заявлять о своей позиции, потому что за рубежом в основном вот люди, которые либо уехали просто от плохой жизни, уже по барабану Россия, либо те, кто не очень хорошо здесь строился, они там очень много, среди них ватников и, пути, и путинистов. Другого нет. Они говорят, нужна альтернативная точка зрения. Я сначала очень сомневался в том, а нужно ли это вообще. А потом я вижу, что потребность растет, и во всех странах народ начинает потихонечку самоорганизовываться. Особенно та иммиграция, которая в последние там, годы, после 2011 года, наверное, она более политизированная, более думающая о России, имеющая более активную гражданскую позицию и так далее. Ну, например, в основном все избирательные участки за рубежом были закрыты активными наблюдателями, которые сами на свой страх и риск, без каких-либо там... Просьбы финансовых вливаний дежурили на избирательных участках по всей Европе и в Соединенных Штатах Америки. И мы все-таки приняли решение сделать такое объединение, чтобы звучал иной коллективный голос, иной коллективный разум, иная точка зрения. Вот. Ну, мне, мне предложили поучаствовать и возглавить. Мы сейчас делаем это движение, будем делать учредительное собрание, но мы решили в феврале. Сейчас провели Создали оргкомитет. На удивление народу пришло довольно много желающих участвовать в этой работе. Вот 22 человека участвовало в заседании оргкомитета, который будет формировать это движение. И мы вот сегодня уже выступили с заявлением по... с протестом против закрытия ликвидации мемориала. Как бы, так сказать, первые, так сказать, наши коллективные мыслики, первые наше коллективное обращение. Ну и дальше будем мы организовывать людей, тех, кто хочет думать о своей родине, о своей стране, о России. Причем это не только касается россиян, но мы вообще решили, что это движение должно быть открытым и для граждан других стран европейских. Кто связывает с Россией свои интересы долгосрочные, кто любит нашу страну, кто хотел бы ей добра, кто хотел бы, чтобы она вернулась в лоно цивилизованных, свободных и демократических государств. Вот. Поэтому вот такая работа нами ведется. Мы встречаем уже сейчас большое сопротивление со стороны вот этих пропутинских организаций uh, уже там uh, они там чуть ли не готовы в рукопашную идти там всякие угрозы. Я был удивлен, поражен, uh, не ожидал uh, такой острой реакции. Но ну, она, может быть, там от каких-то отдельных отцепенцев идет, но тем не менее она идет. Вот, но ну, мы будем продолжать. Теперь, теперь я понимаю, что потребность в этом есть. Теперь я понимаю, что это надо делать и не только, конечно, В, в Болгарии, Болгария просто. Сделаем вот свою организацию, а потом, наверное, надо будет делать общеевропейское движение. Уже есть такие структуры в разных странах. Там В Чехии есть, в Германии есть, в Британии формируется. В Соединенных Штатах Америки есть очень много инициативных групп подобного плана. И я думаю, что все это надо как-то сотрудничать, взаимодействовать, координировать усилия. Вот мы видим, что в Соединенных Штатах Америки прошел серьезный митинг против действия властей в отношении мемориала в Праге, где-то я еще видел серьезные, так сказать, выступления. Ну, в общем-то, народ начинает шевелиться и понимает, что пассивная позиция, она, как говорится, если ждать перемен, то ждать придется очень долго. Да Лучше не ждать, а добиваться этих перемен. И народ считает, что надо уже добиваться этих перемен, э, сорганизуясь коллегиально, коллективно. А вы не хотите как-то кооперироваться с форумом «Свободная Россия»? Обязательно. Ну, надо, наверное, чтобы копировать форму свободной России, надо э, что-то создать, чтобы уже что-то было, и предложить форуму, э, программу сотрудничества, взаимодействия, конечно, со всеми, со всеми структурами, которые стоят на демократических позициях, которые за свободную Россию, за, демокра... за возвращение ее в лона из стан демократии, конечно, со всеми будем не только взаимодействовать. Полностью сотрудничать, кооперировать и проводить общие какие-то мероприятия. Однозначно. Другому невозможно. Будет супер. Спасибо большое. С вами были Геннадий Гудков, который считает, что грозы народного гнева уже зреют. И Даниил Константинов на канале форума «Свободная Россия». Оставайтесь с нами. Всего доброго.